Уже типа посмотрел, что на себя в демке представляет, но ну, Более-менее нормальный продукт. Так, у нас Ой, есть Какая радость! о о Еба! Ну, амнезиновая вообще классная игрушка. Мы проходим сквозь текстуру. Нравится мне. Блин, Ебать, это просто сука отражение. А, это мы сквозь пространство проходим! Мама дорогая. Господи. А, да, hey, всем привет, с вами Тимур Лайф, и сегодня мы играем в новую амнезию под названием Rebirs. Uh, не знаю, что такое Rebirs, давайте мы с вами вместе загуглим. Я ее недавно купил, потому что она только сегодня, кажется, релизнулась у нас. Так. Это может быть пустыня, если я не перепутал. А, Амнезия возрождении называется. Да, Возрождение новой части, как понимаю. Погнали играть, давайте смотреть, что это за новая игра. При запуске новой игры, да погнали. Я уже типа посмотрел, что из себя в демке представляет. но более-менее нормальный продукт. А, цель этой игры не победа. Спасибо, спасибо, спасибо. Погрузитесь в этот мир и происходящие в нем Ваши враги, страх и тьма. Угу. Ну, с точки с, сри, э, зрения трилогии, все амнезии, начиная от Machine of Peak, э, Darkness, э, ну там другие части, вот именно Darkness, именно с точки зрения как замка, то есть, а мне здесь всегда происходил в каком-то помещении, то есть в закрытом помещении, где только менялись локации и все. Там было очень интересно и очень страшно, блять, как там какой-то вот ебало, вот кривой, это пиздец. А вот здесь я вот не знаю, кто тут будет. О. Определенный момент realize, ты осознаешь, что с собой сотворила Угу. Прячешься, сжимаешь все телом. Не в силах показать миру свое лицо. Да. Действуешь инстинктом. Набрасываешься. Даже... А, даже на близких. Время идет, Время, гнусный воришка. Она украла твои воспоминания. Агония угас, Но с ней и драгоценные обыкновения, so радости. Тебя опустошают изнутри, а у тебя было ничего не осталось. Но ты пытаешься, пытаешься вспомнить, как улыбаться. Пытаешься вспомнить, как любить. Однажды ты ползешь из своего укрытия и снова войдешь в этот мир. Ну да. А потом будешь А потом будешь делать все, что выжить день за днем. маленькая такая а, а, рассказ о салим что это было рассказ что будет и что было раньше ничего не волнуйся смысле делать вид что ничего не происходит а -а -а. салим это всего лишь турбулетность сейчас пройдет да yes, yes, so yeah, знаю знаю все равно друг тяжко разум говорит, thing, говорит одно а сердце другое может попробуешь уснуть, не получится, все время о том... думаю о том, что я будет. Я знаю, кто поможет тебе помочь, кто же. Мака. Мака! Мака. Мака. Не знала, не хотела бросать ее одну. Понимаю, сердце мое. Приключение пойдет ей на пользу, но я думаю, она будет рада, когда это приключение пройдет. Я простая в нее была жизнь. Итак, многое еще ждет впереди. Ну да, да. Алексей. Алекс. Что не видно. <связь> Ой, пошло дело. Все. Никак не конец, шорт. <связь> Давай держи, держи, ну уже, ну уже, и все, конец игры, все бы закончили, все можем говорить пока всем и не, ну типа именно с точки зрения старой амнезии, там да, вот то же самое, также было, то есть сначала именно вот это вот непонятности, вот это вот всякого извините, блять. Надо запомнить. No. Не забыть. Нет-нет. Давай же. Надо его дойти. Он поймет. Не забудь. Дело в ней. Все ради нее. Сосредоточься. Я Тася. Я по-прежнему... Тася. Кто? Где? А. Ебать, у нее беный ебаху. Борис! Борис! Давай, борись! Давай, Борис, Борись, Борис! Не сдавайся! Угу. Ползи! Ты справишься? Я тоже так думаю. Давай. Давай, ебашь таблетки. Я. Я. У меня есть настойка опи. Она поможет. Но постарайтесь сохранять спокойствие. И то станет хуже. Не позволяйте себе гневаться. Не позволяйте себе бояться. Вы меня понимаете, Таси? Блять, мне бы такую настойку, блядь. У меня каждый день такая вот хуйня, блядь, именно со стрессом. Мне бы подарил бы. Да, и главный персонаж, у нас женщина, кто уже кто понял, что произошло? Где все? Так, у нас есть сиськи! Какая радость. Так, эм, документ. Я вижу, там можно туда пойти и это читать. Ммм... А, пока я текст. Главное не забыть. Она умрет. Найди Салима. так закрытили бум. Мой блокнот. И постер мой. Я не помню. Доктор? Доктор? Это же... Доктор! Я здесь! Здесь! Hello. Прием! Hello. Это Тасси! Ай, ah, проклятие, без луку! Да. No. О, oh, что-то подобрал. Нажмите на Tab, чтобы открыть инвентарь. Ручка двери в кабинете пилотов. Ручка двери в кабинете пилотов борта Кассандры. Доктор Менсер. Мистер Слиттер, Салим, ты там? А может типа нормальную частоту просто выбрать? The Не, беслыша. Ладно. Чтобы открыть двери.. Ой, как светло, блять. о Нашли помощь. Oh, Матери божьи. Help! На помощь. Help, Бога ради, спасите. На я в флэшбеке remember... уже. Вспомнила. Were... Многие пострадали при крушении. Crash, Что такое? Here. Where did they go? Where's mm -hmm. Это мои следы такие? Мам, дорогая Wait, Стой, Heng. Хэнк нас нет Хэнк. Нет выбора, нужно привести их в укрытие На, он ранен you know, like. Ты же его знаешь Но Давай спустим его сюда, him сюда him а потом подержим вдвоем Пока доктор подойдет подойд. Не бойся, в недалеко А типа у нее кожа, что ли, плавится? Походу, кожа плавится такая. Так, а, бля. Нажмите вот так. А двигайтесь, зажав мыши. Ой-ой-ой, мы плавимся. Ой, ёпта. Ничего себе. Uh, это мы можем приближать объект, а нахуй это нужно? Uh, ладно, погнали дальше. Но вопрос такой: uh, um, на шифф перемещение убегать, это мы прекрасно знаем. Я не понимаю, как можно вертеть ну типа вещи на, на мышке. Это вообще неудобно. никак. Так, uh, ты ну, за... Вот Как это? Ой, ой, ой, ой, ой, ой! Плавится кожа, плавится кожа! Салим! еда! Ты здесь? Боюсь, что Салим сейчас так не услышит нас Пока, с точки зрения, игрушка прикольная, но вот, сука, мне вот эти следы прям напрягают, блядь, это что такое за пиздец? Стоп, даже сейчас на строка игры зайду Графика. статичный Тени на коже это не прям уж так прикольно, ну блядь, практически все на максималках идет. И вот это вот хуйня с ногами-то пиздец. А потом в интернете почекать, что это за хуйня такая? Так. А, вообще, с точки зрения трилогии амнезии, именно. Блять, давай нормально. А, нам нужны спички, либо каким-нибудь там фонарик нужен какой-нибудь, потому что сейчас будет очень темное помещение, которое. О. Это же хорошо! Правда? Здесь были люди. So, we'll так, нас застрелят so, или продадут в рабство. Лучше, чем умереть от жажды. Да, милая. Леон. Что? Ничего. Йоа. Наживо здесь. По уши в дерьме. Ой, кожа плавится, кожа плавится. Вот и пещера. Oh, Слава богу. О, записулька. Рэчел Холд, главная укоротительница людей. Документы, пункт отправления аэропорт Кровина. Глоток свежего воздуха. Надо поблагодарить за рекомендацию. Самое главное, что в этом деле она куда лучше меня. Нужно дать ей время приспособиться к местным рельям. Но начало уже многообещающее. Надеюсь, она станет постоянной участницей поездок. А, Рэйчел, Она организовала лекции а, в Лондоне. Дорогие мои Сьюзен и Альпи, словами невозможно принять а, здешнюю атмосферу, чудесное место. Не место оживления, чем Алжирский базар. Какое буйство красок и ароматов, а какой стоит гам? Смотри. Возможно, я и вам тут кое-что прикуплю. Кто знает, ваш бесконечно любящий папа. А, нажмите N, чтобы посмотреть записки. А. Да, о, смотри, стой. Воспоминания. А, напоминание и инвентарь, окей. Ну что, погнали? Сука, блядь, баба любит, любит вот эти пещеры, зачем О, тебе? Тази. О, таси скинь на ее ручки. Прелестные tiny, крохотные tiny, пальчики. <laughs> Hello. Hello, Он, почему-то педофил, по <laughs> <Хош>, блять. <laughs> Извините. Фу, какой ужасный кофе такая гадость так ладно погнали и мозг давай быстрее вибрируй загрузка алло нажмите любую кнопку что продолжит а я нажимал так Пока что, пока что, вот пока ни капельки, не похожи на прошлую амнезию, а пока, right. говорят Сейчас в порядке, я сам! Давай, еще чуть-чуть! Она пока напоминает либо... Кону какую-нибудь, например, или вот что-то, например... Fire... Нет, Firewatch там, прям, именно... Держите крепче! И тут шов разойдется! Я, простите... Постараюсь. дергаться. Салим, Салим, я с тобой. Я с тобой. Мать твою! Ебать, он не ушел там. Это сколько он там крови ты потерял -то? Вот я говорю, она именно с точки зрения подачи похожа реально на кону. Потому что... Все вот это, все пока вот записки, именно страдания нашего героя. Все напоминает именно... Старую прошлую кону. Пока. С, именно с переплетами. ФР... О, этого. Как называется-то. О, карта. А, вращать Так. А, никакого текста не вижу. Именно, с точки зрения подачи... Как амнезии. Да, есть. Но именно вот этой темноты, крепоты и монстров пока я не вижу. Ну, пока начало. Давайте посмотрим. Так, это вот наша экспедиция. Именно экспедиция Кассандры. Ева Риттер, геолог, а... Салим, проводник, вот мне кажется, как назовут Еву, она говорила, что она типа Ева, но она и Таси, блядь, я хуй пойми, как, ты... куда все подевались, ее зовут Тася, но почему-то ее в списке как телка экспедиции нету, тем, кто будет после меня, меня зовут Салим Ханачи, я потерял крушение составления экипажа Кассандра 3 марта 1937 года. Среди нас есть раненые, в том числе я. Мы остались пока, другие члены экипажа отправились за помощью. Теперь мы спутники мертвы, а рация не работает. Я не могу ждать в одиночку, тут рыщит какое-то число. Я последую за остальным экипажем, настолько позволят мои силы. Они же пошли по форной тропе, я ставлю ориентиры. Стаси, если я тебя не найду, и ты сейчас это читаешь, знай, ты мое сердце. Well, if I do not find you. Ну, почему же ты не дождался? Я найду тебя, обещаю. Так, еще записка. Мила Аманда, теперь ты узнаешь о крышуне и о том, что положено у нас неизвиданное. Мы отправляемся в глупь, в пустыни, чтобы отыскать средние связи, поселение и еще какую помощь. Все храбрятся, но нас самом деле неизвестно, чего нам ждать там. Так что, может, статься эта последняя висточка от меня. В таком случае, прости, любовь моя, пожалуй, это моя вина. Я, не... Я так хотел грандиозное приключение. Надо было сидеть дома. Передай обоим, как я их люблю, скажи Сьюзан, что она лучшая девочка. Альфа и Вилли Посмотри за стройкой. А как мне типа. А, вот. Ну вот теперь у меня на глазах слезы, руки дрожат. А, и я даже не знаю, что написать. Не знаю, как прощаться. Не могу поверить, что надо попрощаться. В глубине души я знаю, что мы еще встретимся. Пусть даже не в этой жизни. Твой Джон. Так, ясно. Это просто пока приживание каждого героя. О, господи, какая-то страшная. Страшная допору нет. Ну, и чё? Кукла. А, машинка. А. Спичек у меня нема. Так. Какая красивая девочка. Дочь? Да. Отец <соединяющие> у <Одесса> меня <соединяющие> все внуком <муку> клянчит. <соединяющие> Она в Париже осталась? Да. А у нас своими? <соединяющие> Ясно, мне надо проверить подготовленные ли образы из Сальдона. Поможешь? <соединяющие> Разумеется, мистер Митчелл. <соединяющие> Простите, Хэнк. Так, а, а как его зовут? Я с бы не номер пропуск 0.9, но... А кто это? Подушка, подушка-передушка. Опа. О, -о, -о, -о, о Еба, ну. А -а -а, амнезиновая вообще классная игрушка. Мы проходим сквозь текстуру. Нравится мне. Э -э, нравится мне это полноценно. Эх. Где же, сука, спички-то взять? О! Не-не-не, в, пиз... в пизду ваши спички. Я не буду. А, я пока зажигать ничего не буду, потому что спички это самая талонная часть амнезии, и... Салима? Салим? Ее как-то тратить неохота. Ничего. <гас> <гас> Блин, ебано. <гас> Ебать, это просто сука отражение. О, не отражение, think... это... Опа. Так. Опа, я, пойду, я отправился на рынок Эсперданию. Но у него не было работы на этой неделе. Да, у Тасси есть забережения, да, и что-нибудь обязательно подвернется. Но ситуация непростая, учитывая, что теперь у нас трое. И я хочу быть уверен, что вы их безопасности. Это, Это из старого дневника Салима. Салима. В смысле трое? Типа... Она, он альт. И типа еще ребенок. По-моему, это не самая лучшая идея. Блядь. Ну а ты, сука, дойти не могла. Блять, тупик. Стоп, а мы можем пробежаться, типа. В темноте у нее есть маленький такой угол обзора. Именно. Во, видите? Ладно, зашпил. Слава богу. Да. Кто мне с.. о о А у меня спички закончились. Нет, стоп, мы отсюда пришли. А у меня спички закончились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, слава ктулху, слава Ктулху. Ох, так лучше. ты лучше, да. Я просто сейчас, сука, ни хуя не убей, ничего не вижу, и мне, сука, кто-то тушит она спички. А она сейчас спит. Может, может что-то сниться. Сгибает и разгибает свои крушение крошечные пальчики. Сижу, смотрю на нее, еще не могу поверить, что же я, что же все я это заслужил. Боже, Салим. Салим, какой же ты подхалим? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, блин. Добежал. Тут мне гораздо лучше. Нету. А, я не успел прочитать ее мысль, но... Подушки. Так. Матерь я услышь мой зов. Матерь Божья. Да, оккультисты. Какие-то стекляшки. Так, короче, я закрываю двери у меня теперь гораздо лучше, теперь мне гораздо хорошо, я хоть поспать могу Иди светло, пока что, потому что свечки типа... О, мы можем и наклоняться, вау Свечки как будто не живая. ой Ты ебанулся, зачем ты сейчас пич... Бля, ебанутый, ладно Я не ну... Да твою мать-то. <с downtime> Что-то было. а а а а, -А, -А, -А. <през recipient> Не надо, не надо, не надо, не надо. Что-то не так. С глазами. Что? Что со мной такое? Что происходит? Я пока не больше не понимаю Я пока нажимаю на все кнопки мыши специально И, точнее, клавиатуры Но пока... Что? Какого черта? Что, -то Что -то творится? У тебя все нормально мы Мы видели, видели какую-то хуйню уже. Это не, темнота и пугающие картинки вообще вызывают страх. Следите за уровнем. А куда мне что идти? Я что сделала? Да ничего ты еще пока не сделал. А что Че, она дрожит? А спичек-то нема. Ладно, пойдемте, давайте дальше посмотрим. Но пока я.. Мы увидели какую-то большую хуйню. А, нет, туда нельзя. Просто почему камни висят в воздухе? И они именно дрожат. Просто быстрее куда-нибудь бежать, потому что. О! Это штука запястье. Она. Как живая? Это мое? Я не помню. Цель достать ее убрать его будет. Может обратно вернемся. Да, типа стоп. А, типа а, показатель того, куда мне надо идти. То есть. А как я? А как мне туда пробраться? А. Hey, Что это? А, это мы сквозь пространство проходим, мама дорогая, господи, спички, ну спичек у меня Эй. Hey. Hey. ну что, как дела, господи, как я могла you? его бросить да, понимаю, Все, что он говорил, кажется логичным, но это просто какой-то грёбаный бред. Сам пожертвованием. Слушайте, я знаю Салима, и знаю тебя, знаю на то, что вы способны. У него получится, а ты вернешься к нему, даже если на пути там все силы зла. Мне дико страшно, Хэнк. Знаю. Эй, походу... Да. Ну ладно. И новая доставка. Бай-бай, мать твою, ты не плачь. Глазки крепко закрою, еб А чё у нее из башки... Блять, цветы растут. Бай-бай, <laughs> ты заплывай, папа рядом, ты так и знаешь. Окей. Ты спокойна, Элис. Элис, ты ее дочь. <пошлый пистолет> так, ее зовут Таси, Это Салим, а это дочь Элис. Идущие по следам, далее новые достижения О, Мишка, просела. Иди ухор. Собака. Собака. Собака. был? <пошлый пистолет> Салим? <пишлый пистолет> О, опять. Записка. Я встретился с ней в, в парке сегодня днем, после разговора с диктором фабрики Диннера. А момент гордости, она училась считать до трех с помощью кубиков. Верно. Она училась, она показывала мне did. тогда, в парке. Че, погнали. Стоп, пока это... Я прекрасно понимаю, но тут еще второй был проход. Что, давайте сюда сходим, посмотрим. Что это? Тупик, но.. А что он нам давал этот тупик? Ой, всядь. Это значит, напоминает, кстати. Помните, мы, короче, игрушку стримили Сома? А, там вот эти вот маленькие щупальцы, которые типа мини сейвы которые надо было, что там руку вставлять. Они а достаточно оставили твою руку, делать типа сейв. По делать делали полноценный. Так вот, и что-то такое то же самое. Так, а теперь куда? Я пока не понимаю. Я нашел а отстрел, что Черт! это упали. О, -о, -о, -о. Все. Пошла, Амнизе. Погнала. сука, чувствую, жопа будет. Давай поползли. Так, развилка. Лево, направо. Давай, направо. Вау А? Мам? Где ради всего святого? Вот это да Вот это да, да Это же не за заправда Так, толкать Да, аккуратно матч ходить А то вдруг мы, блядь, все и все Минусы мы сразу же НЕ НАДО! НЕ НАДО! Ой. Черт, Надо было быть осторожней. Значит, надо, надо быть осторожней, ну ладно. Так, ладно, давай немножко пробежимся, посмотри. Что то такое... Там он что то пробежал на кадре. Маброскет, снова светится. Это не браслет, это компас. Никакого продвижения, время ничего не меняет, свет не движется по небу, не становится ярче, не тускнеет, но время все же идет. Во рту пересохло чувство... голодной спазмы. В своих записях Вейнер предполагал нестабильный ход времени на стыках между мирами. За один шаг можно перенести в другой год, но тело останется прежним. Или наоборот. Тело может измениться, а время в окружающем мире будет стоять на месте. Хм, это и происходит. Хм, ведь этот мир застыл в, в, в момент своего уничтожения... Ну как это проверить? Да что изменится, если узнать ответ? Я уже не пытаюсь отыскать про портал. Мне кажется, а прогнозы Венера может использовать отношение отношении крупкости материя между мирами, если только удастся вывести из них схему. Ну, это уже все. Это либо Ктулху, либо этот. А ну, давайте, короче, здесь закончим. Прикольно, мне уже нравится, то, то есть уже приплетание именно трех игр, именно сомы. А Зофа Ктулх, я не помню как полноценно она называется Кэллаф Ктулх, вот И именно самой Амнезии Прямо она прям хорошо так подается Если вам конечно понравилась новая Амнезия И вам понравилось смотреть ее Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал Если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик Всем удачи и пока-пока, с вами был Тимур Лайф Так что вот И конечно же напишите в комментариях По поводу новой части, понравилась вам или нет Так что вот, всем удачи и пока-пока